С вами Киевская школа клининга, Евгений Сухарев, и сегодня я беру интервью у человека с большой буквы, у человека которого зовут Макс, это мой брат, который живет в городе Харьков, человек, который очень сильно повлиял на мою жизнь, который дал мне толчок, скажем так, в том направлении, в котором я пошел дальше, за что ему безмерно благодарен. И он а, очень интересным делом сейчас занимается. А, в нашем разрезе, в разрезе клининга, он пошел намного дальше. То есть он не сидит на уборках, не ездит по генералочкам или не делает после строй. Он взял на себя комплексное обслуживание компаний от Сникерса до корпоратива. И мы сегодня об этом поговорим с ним. Привет, Макс. Привет, Женя. Я хотел спросить тебя. Вот как так получилось? У тебя, во-первых, много своих задач. Много детей, да, у тебя три дочки. У тебя очень серьезная волонтерская деятельность. И вот этот вот огромный комплекс работ который ты или услуг, которые ты выполняешь скажи для кого, скажи что mm -hmm. у тебя есть в пакете, да, и как это вообще ты все объединяешь в себе mm -hmm. ну, как пришла идея сама по себе и как эта идея выросла в отдельный бизнес я работал офис-менеджером в небольшой айтишной компании в принципе занимался всеми хозяйственными вопросами этой компании и так получилось, что я себя поймал на мысли, что качество э, моих услуг для этой компании э, у меня нет работы, значит, я э, качественно сделал свою работу. Значит, это было хорошо. Да, да, да, хорошо. да. Такой момент, когда все работает как часы, э, все есть, э, все лежит на месте и ничего не поломано, соответственно, у меня появляется свободное время, которое я могу уже тратить э, на кого-то еще. Вот. И таким образом э, пришла идея сделать э, свой бизнес именно на этом вот. А так как э, все-таки э, вести чье-либо хозяйство дело хлопотное вот, то э, был э, придуман э, формат э, аутсорсинга то есть э, этот формат оказался выгоден и для владельцев этих компаний или управляющих, ну, директоров администрации. То, то вот есть твой сектор это IT-рынок? Э, в принципе, нет. Я могу, я могу вообще заниматься этим э, любая компания, э, любой коллектив. То есть ты не привязываешься к какому-то на направлению, какому-то да. сектору рынка, да. а просто какой да. угодно офис ты можешь взять на обслуживание. Да, да, да, да. Если штат большой, то есть это компания от 100 человек и выше, то есть были компании 300 человек, 400 человек, ну, в каждой компании там свое развитие, но ну, не важно. Так вот, для такого количества людей нанимается целый большой штат обслуживающего персонала. Как-то это уборщицы, как правило там дежурные электрики, дежурные сантехники, может быть водитель даже с машиной и так далее. Люди в штате за них они, э, получают зарплату, uh -huh. да, за них там оплачиваются налоги там, и так далее, и так далее. Но м, все мы люди, и здесь человеческий фактор играет э, очень большую роль. То есть, извините, если м, на работу не вышел сантехник или уборщица э, в офисе обрал. Да, да. Да. Если да. нет уборки три дня, да. остановился. Я э, эту проблему просто убрал тем, что мне ставится задача я ее выполняю. Как я ее выполняю? Никого не... Это твои проблемы, Это да. мои проблемы. Да. То есть, э, работать, например, с айтишниками да, подразумевает под собой то, что ты э, выполняешь задачи, не прерывая рабочий процесс. То есть это или выходные дни, или по ночам, то есть иногда бывает как в передаче квартирный вопрос. Мы здесь хотим стену, здесь не хотим стену. А, то есть вплоть до таких работ, да, то есть да. вы делаете все до строительных работ и все все огромный комплекс. Да. А, вечером стена стоит, а, в пятница, утром, в понедельник ее нет. Или наоборот. Вот. Притом а, везде чисто убрано, покрашено. И при этом, ну это очень серьезный комплекс услуг, при этом, каким штатом ты совсем... давай поговорим, какие услуги конкретные, там а. вот, есть перечень, нет перечень, или ты все берешь на себя абсолютно? А, ну, в целом, когда я начинаю беседовать а, с а, руководством, я говорю, что я все, в принципе, а, хозяйственные вопросы беру на себя. Ну, как правило, это клининг, это уборка. Угу. Дальше большой сегмент это доставка чего-либо. Это как ну, это офисная гигиена, продукты питания, там, чай, кофе, сахар, бытовая химия. Да, вот все. эта часть снабжения. Да? Ну, это серьезный да. кусок работы. Это часть снабжения требует отдельного человека на себя. Абсолютно нет. Никого не нужен. То есть у тебя там есть, есть ты, говоря, есть у тебя уборщицы в необходимом количестве. То есть да. уборщицы нужны. Все равно. Ну, уборщицы по умолчанию, конечно, нужны. А. То есть, окей, а на вот это ты сам, да? Этим ты сам занимаешься? А, или сам, или, или привозят. Да, да. И как организовано? Ты ездишь сам, покупаешь, собираешь, свозишь, либо ты просто mm -hmm. заказываешь и тебе привозят на место? А, как? Когда как. Если большие объемы, то в принципе, мы заказываем это все, компании нам привозят. Вообще, как построена каждодневная работа? Это инспекция офисов, во-первых. Ты их обижаешь, смотришь что и как, но ну, у меня сейчас, в принципе, девочки, которые убирают офис, они уже вполне знают всю кухню и структуру Когда они мне скидывают списки по продуктам питания, там, по офисной гигиене, бытовой химии и так далее, и так далее, плюс поломки, там, мелкие поломки мебели там, То есть, да. в, целом, в целом на продукты и на расходные материалы есть какой-то чек-лист, сколько должно быть, ну, конечно. они его заполняют и тебя отправляют. Да. А поломки уже там, кто да, сказал, да, тогда, да, вот, да, пальцем фигула, да, она записывает. Да. Вот. Э -э, просчитывается логистика, чтобы не мотаться, извините, за почти чая, а там, другой конец города. Uh -huh. Вот. И мы по маршруту э -э, везем и развозим по всем офисам. Соответственно, со специалистами. Э -э сантехники или электрики, да а, ну, электрика, как правило, часто сыпется, то есть вываленные розетки, там еще что-то, там там лампочки. Ну, особенно в этих да. компаниях, это расходы Да, да, те, да. -то. да. А, то есть э, не надо в штате держать дежурного электрика. Достаточно у меня в штате держать дежурного электрика с допусками, который может всю эту работу приехать и выполнить. И вот у тебя там один, два, работает на несколько фирм, да? на несколько офисов. У меня, да, у меня один, который, собственно, может покрыть потребности всех офисов. Вот, ребят, я, я о чем говорю всегда, да? Расширяйте спектр своих услуг. Вы там убираете, у вас есть а, торговый центр, вы взяли на обслуживание. И что вы сидите на нем? Вы зарабатываете 2 копейки на уборке. Окей, зарабатываете 2 копейки. Добавьте все остальные услуги на фасилити, даже если у вас не будет доставки продуктов, вы не будете зарабатывать 2 копейки на каждом сникерсе, то взять в штат электрика или сантехника или еще какого-то рукодела, ну вполне можно и отправить его на один или на несколько объектов и забрать эту работу у штатных людей этого торгового центра. Для них это не профильное занятие. Нужно думать об этом. Я всегда говорю о том, что нужна партнерка. Так вот, в этом случае это не партнерка, это вы людей держите в штате. И они себя окупают 10 тысяч раз. В принципе, такие вопросы по офисам. Это поломка мебели, например. Угу. Ну, всегда, про, проблема, да, всегда проблема, всегда вот, проблема. Здесь мы не держим дежурного мебельщика. Нет, у нас есть субподрядчик, которому мы, собственно, делаем заказы. Он нам выполняет, и мы это все фиксим по месту. Угу. Угу. Вот это есть проблема, да, да, да. Который да. Плюс очень актуально, например, металлопластиковые окна, особенно перед сезоном зимним, их нужно, во-первых, мыть, во-вторых, нормально проливать все технологические отверстия и настраивать на зимний период. <связь> <связь> Есть специальные настройки, и завесы настраиваются? Да, Да, да, да. Соответственно, есть флорист, который приезжает и это все обслуживает. Это же партнерка, флорист да, служит за Да, что? да, да. да. Вот. и э, на некоторых офисах у нас есть аквариумы, э, но здесь э, или вы сами делаете, если вы знаете, как управляться с аквариумом, или также э, нанимаете кого-то, аквариумиста. Который но приезжает. это уже не через вас, это не сами уже там кого-то? Ну, как хотите. Или вы тоже можете этим заниматься? Конечно, да, да, человек. Вся фишка в том, что мы э, полностью снимаем все э, вопросы хозяйствования с администрации компаний. То есть э, у них голова не болит. Извините, есть туалетная бумага сегодня или нет в офисе? Да, но это задача да, в основном есть, всех. Да, да, да. Да. Есть молоко, там, кофе, чай или нет. абсолютно. Убран офис, не убран. Заболела уборщица, не заболела. Все работает как часы. И вся философия нашего бизнеса такая, что мы делаем максимальный комфорт в работе. Вот. Я бы хотел бы, например, бы еще поделиться своими мыслями в плане обслуживания машин сотрудников. Автомобиль. Uh -huh. вот, а, так как, смотрите, рабочий день начинается, как правило, там, с 9 да, до 18 а, Все так работают. Вот. Тебе нужно или свой рабочий день резать и потом его дорабатывать там, выходной день или поздно, или еще как-то. Uh -huh. Проблем с машинами у всех – балов. Ну, то есть сезон начался, хотя бы переобуться. Да? Переобуться, СТО, да, конечно. Да, да, да, да. салон почистить, да. помыть. Да, да, да. да, да. Вот, дворники поменять. Ну, то есть у -у -у. Э -э -э я бы хотел бы это вообще сделать отдельной услугой. В плане в том, что ты приходишь, э -э -э тебе отдают ключи, техпаспорт. Э -э -э ты едешь, э -э делаешь ТО автомобиля, что там нужно. Возвращаешь его владельцу. Все. Макс Ливл Дейл, пользуйтесь. Понимаете, что такие нечасто часто стреляют? Да, ради Бога идеи, и, идея. на самом деле очень хорошая, потому что ну, если человек вам доверяет, если вы уже там ну, ну, нормально обслуживаете компанию, то в принципе почему не дать автомобиль? Потому что реально головняк. Это отнимает массу времени. Даже просто помыть. Химчистка салона. Вот отсюда, кстати, тоже у меня вопрос. Клининг, направление клининга. Чем ты пользуешься? Какой может быть инвентарь? Техника какая есть? Какое оборудование? Вот, какой да? То есть это а, может быть интересно там, для ребят, для слушателей, а, смотрителей канала? Ну, во-первых, техника должна быть качественной, даже уборочная техника. Как показала практика, любой инвентарь, купленный на ближайшем рынке за небольшие деньги, работает ровно на эти небольшие деньги. Ну да, а, да, то, да, то есть это день-два, максимум неделю. В смотрящих, да, да, да, смотрящих руках. Поэтому мы отказались от э, покупки дешевых э, дешевого инвентаря и э, реально покупаем для, ну, для клининга, для наших э, девочек уборщиц э, хороший инвентарь. То есть это улучшается качество предоставляемой услуги по уборке. Сразу видно, сразу видно. Э, Во-вторых, это увеличивается скорость уборки, то есть э, не размазывается уборочный процесс там на целый день. Это происходит с утра и до наполнения офиса основным персоналом. то есть Ну, э, конечно, это не Да. да. Вот, например, э, чистка э, сантехни сантехники. То есть, это смесители, всякие лейки в душах, там еще что-то, еще что-то, да? С нашей водой она очень быстро покрывается налетом. Вот, понимаете, когда женщина ответственная и э, убирает, но не знает чем, она берет металлическую мочалку она и начинает портить поверхность, да, начинает портить поверхность там, смесителя, который стоит ее годовой зарплаты. О, да. Вот, ну, это, это реальные случаи жизни, которые вот происходят. Поэтому здесь ну, надо этому уделять большое внимание. То есть не допускать э, к работе пока, во-первых, не вызовут, что по химии куда идет. С химией очень важный момент. Очень да. важный момент вообще с технологиями, с инвентарем. Мы пока сделаем небольшую паузу, потому что у нас течет, здесь жарковато. Потом встретимся чуть попозже. Для компании мы интересны тем, что мы стараемся еще сэкономить деньги компании, то есть реально экономим бюджет. Здесь масса вопросов, где, собственно, на чем мы экономим. Во-первых, это покупка всего оптом. То есть это уже суммы не те, не в рознице. -то. то есть вы не зарабатываете. Мы? Нет, нет, нет, нет, нет, мы не нет. зарабатываем. Иногда даже нас просят э, сделать э, анализ э, цен розничных и анализ цен э, тех, которые мы приводим. Вот. Разница там ощутимая. Э, в принципе, если брать год в целом, то суммы выходят неплохие. Ну, на фирму с 400 да. человек, да. я думаю, конечно. Да. Во-вторых, э, мы... Э, комплекс наших услуг входят на те работы, которые также для компании экономят массу денежных знаков. Ну, например, замена газоразрядных ламп, растровых светильников на потолке «Армстронг» на светильники Ледовские. Вот. Такой светильник стоил сейчас не знаю, ну порядка там тысячи гривен да? мы переделали старые мы просто купили ледовские лампы там небольшая переделка, это на YouTube можно найти вот, но это занимает какое-то время Вот, стоимость четырех ламп порядка 300 было гривен может быть даже меньше соответственно разница между тысячей и трехстами гривен она ощутима когда в офисе порядка 60 таких светильников. Это серьезная цифра. Да. Но ну, смотри, это же получается, что ты или кто-то из твоего персонала реально должны быть рукоделы, энтузиасты и как бы, креативные ребята, которые не боятся браться за любую работу. Но ну, это же штучный товар. То есть как масштабировать такой бизнес. Вот Это хорошие услуги. И, конечно, я бы тоже купил, если бы у меня был офис, да, это было бы интересно. Но как нарастить энтузиастов? Как их, откуда их брать? А. Или же, как, как можно поставить это да, в пакет услуги, вот такие услуги? В принципе, тут ничего сложного нету, это для этого достаточно грамотный менеджмент, это управление своим персоналом, то есть, это здесь достаточно четко ставить задачи, вот четко поставленная задача, это 50% успеха Ты Абсолютно согласен, да, абсолютно в любом бизнесе. Да, да, да, да. Вот. И сроки. То есть э, сроки это наше все, потому что, как правило, сейчас э, мало кто отвечает за свои слова и за свои действия. То есть, встречаются. Да, встречаются. То есть, если ты сказал, что ты эту работу сделаешь э, к такому-то числу, ты ее делаешь, э, независимо от того, болен ты. Застрелили тебя или Третья мировая война на улице. Ну это здорово, когда персонал таким образом работает, что они настолько настроены, что готовы работать в Наверное, ты им хорошо платишь за это. Это все же относительно, да? Конечно. А, да, средняя зарплата у моего персонала, она выше средней зарплаты по городу. На самом деле, если человек зарабатывает и хочет зарабатывать нормальные деньги, пожалуйста, он будет зарабатывать, но для этого нужно приложить усилия, вот. мало кто этим хочет заниматься То есть, э, я предлагаю работу, у меня очень э, гибкий формат э, В принципе, персонал работает по хорошему счету до обеда С утра и до обеда с двумя, да, да, с двумя выходными, э, которые плавают Или суббота-воскресенье, или воскресенье понедельник пожалуйста, на выбор. Вот. Условия труда у меня, я считаю, вполне комфортные, вот. и средняя заработная плата у меня выше. То есть, а, а что бы ты назвал там самым главным мотиватором твоего персонала? Чем ты берешь? Вот, насколько я понимаю, люди, которые работают у тебя, они работают не два дня, там, не месяц, а ну, работают длительный срок. То есть ты, у тебя нет особой текучки. А, ну, проблема с персоналом она у всех. На самом деле, чтобы найти специалиста, да, далеко ходить не надо, даже в уборщицу. Вот. Но уборщицу нормальную, адекватную, порядочную женщину. Аккуратность, ответственность, да, в принципе, и все. Окей, ну то есть с персоналом ты как-то разбираешься. Да. Хорошо. А, мотивация, на, мотивация на работу, ну, ну это, во-первых, отношение к людям, ну, нормальные человеческие отношения. Это коллектив, да? Да, это коллектив. Конечно. Конечно. Вот. А, Во-вторых, это по возможности, если у кого-то проблемы возникают, помогать чем-либо. Финансово там, или, там, угу. или физически, там, знаешь, нужно доставить, куда-то отвезти, что-то привезти. Вот. То есть человеческое отношение к персоналу. А, отношение к персоналу, человеческие отношения внутри коллектива, вот. условия труда, хорошие, комфортные условия труда и зарплата выше среднего. Вот три составляющие, которые Максу позволяет держать коллектив, который вот уборщица, которая вроде бы ничего делать не должна больше, да, она ему делает кусок работы еще дополнительно. ну, если посчитать чуть больше средняя зарплата, да, и сравнить с человеком, если бы я его нанял, чтобы он э, делал бы эту работу, то есть инспекцию офиса, да, то, естественно, мне выгоднее платить чуть больше. Скажи, пожалуйста, а уборщица работает одна на одном офисе или они работают, может быть, там одна на нескольких? А, нет, у меня идет разделение труда четкое по помещениям. То есть я прикрепляю одного человека на одно помещение. То есть она там ответственная, вот, и я с нее спрашиваю. Делать ротацию персонала не очень выгодно. Ну в крайних случаях там кто-то заболел там отпуск, или еще что-то. Uh -huh. вот. Но лучше этого не делать, потому что люди привыкают к своему рабочему месту, они знают все нюансы, все плюсы и минусы, они знают, где уборка нужна там, раз в неделю, а где нужно каждый день смотреть. Вот. И они к этому месту привыкают. И человек, который постоянно находится на своем месте, да. он делает уборку быстрее. И как бы вы ни да. считали, да, качественно быстрее. Потому что он знает, куда зайти, куда не зайти. А, да, да, да. Вот, и появляется в, через какое-то время просто нейромышечная связь. И руки работают без мозгов. То есть там она идет просто шурует, ей задумываться не нужно. А новый человек, который туда приходит, он начинает думать, так, что здесь, чем потереть, как сюда, где эта тряпка, и теряется много времени. Поэтому, да, конечно, что то на месте интересно. Чтобы э, максимально эффективно э, требовать работу от своих сотрудников. Поставьте себя на его место. Если не получается мысленно, извините, э, иди самой работай. Ну, ты посмотришь, что э, я на... абсолютно, согласен, да. абсолютно согласен, ты, по, и, ты увидишь, что э, таскать э, ведра с водой вручную э, совсем не комильфо. А если есть у тебя э, очень бладная телега, то процесс уборки реально уменьшается процесс уборки по времени с тем же качеством. Да, вот я поэтому провожу практические тренинги для руководителей. Знаете, вы когда приходите, взяли в ручки, отпахали к 100 квадратных метров, да, и вы да, потом да, да. очень четко понимаете, да, почему вот это, а не что-то другое. Почему нужно делать вот по такой технологии, использовать вот это вот оборудование, а не использовать то, что там вам захотелось. Очень, очень хорошо прочищает мозги и открывает глаза. Хорошо. Это вопрос по персоналу. Вопрос еще один. У меня такой интересный. Момент корпоративов был у нас тогда, вот мы так о них поговорили. То есть я помню еще давно, вот когда ты работал наемным сотрудником, да, ты организовывал на да, какие-то спортивные мероприятия, что-то такое, да, и народ был просто, они были счастливы, когда Макс делает какое-то движение. Что сейчас? Используешь что этот опыт как-то это происходит, приносит деньги? Сейчас, ну, во-первых, когда я этим занимался, еще этим никто не занимался. Вот, это было все, этот спектр услуг был только в зачаточном состоянии. Сейчас масса компаний, которые занимаются активным отдыхом для кого-либо. Вот, в принципе, здесь выбор большой. По активному отдыху это и вода, это и... Пешие, про про или конные прогулки там, и так далее и так далее. Ко мне обращаются руководители компании, помочь им организовать э, там, выездной отдых э, для сотрудников. То есть я э, подбираю э, кейтейлинговые компании, которые э, приезжают со своими меню и ценами. Вот, э, я предлагаю компании, которые занимаются активным отдыхом. То есть э, на стол э, администрации я кладу э, несколько вариантов решений э, проведения этого отдыха. Они уже сами выбирают. Вот. То есть, я, опять же, экономишь их время, конечно, очень конечно. много времени, по себе знаю, занимает. Начинаешь организовывать что-то для своих или для себя, и ты думаешь, да сколько можно. Выбрать очень тяжело, потому что предложений масса, писать все научились, копирайт у нас на высоте. Кто реально работает, кто нереально не работает, да, сколько это стоит? Ну, ну, самый простой пример, например, выезд э, компании на природу, э, ну, обычно выбор мяса для шашлыков. Где его выбирать, как выбирать, в каком магазине покупать, а будет ли, а не будет. Вот, э, ну, ну, самый простой вопрос. Но он, э, иногда на внутренних форумах компании этот переходит в такую какой-то трэш, дискуссия между сотрудниками, в конце концов они ругаются между собой и говорят, ну и нафиг никуда вы не поедете. <свят> но... Хороший большой кусок работы, который помогает. Слушайте, ребят, но ну, в целом очень выгодное предложение, как я считаю, для рынка, потому что для вас, как для руководителя снимается головная боль. Причем я вам скажу так, если вы даже клининговая компания, крупная, то для вас такая фирма внутри, она будет интересна, да, вы можете, конечно, создать свою такую, либо взять и дать эту работу на аутсорсинг. Все равно, да, вот вы крупная книжная компания, у вас есть свой офис, у вас есть, ну, тех же там, 50 человек минимум персонала офисного, который сидит и работает, не говоря уже о линейном персонале на объектах. То есть у вас масса задач, которые нужно решать. Если вы возьмете такую фирму на аутсорсинг или создадите свою, да, вы сильно много нарешаете проблем. Много, много есть возможностей создания внутренних структур, то же самое внутренний клининг и все остальное, но кто этим будет заниматься. Когда есть готовое предложение, всегда лучше воспользоваться хотя бы на начальном этапе этим готовым предложением. Макс, я хочу сказать тебе спасибо за интервью, очень было интересно. До новых встреч, будем снимать дальше. Я хочу встретиться с Максом еще раз и поговорить более плотно о клининге. Это будет наше следующее интервью и скорее всего в Харькове. Все, всем пока. всем пока.